Здравствуйте, друзья! С вами Вольская Светлана, консультант, преподаватель фэн-шуй школы Натальи Пугачевой. Мы продолжаем серию видео о летящих звездах на 2023 год, и сегодня говорим о девятке. Одна из самых благоприятных звезд прилетает на север. Это энергия счастливых и радостных событий. Она может дать импульс для взлета во всех сферах жизни, принести славу и успех. В этом году «девятка» не сможет проявить себя в полную силу, потому что ограничена влиянием северного сектора, в который она прилетела. Тем не менее, в мае, июне и июле она очень сильна и имеет смысл планировать на это время важные дела. Когда мы делаем годовой аудит, нас не интересуют звезды во всех помещениях. Важно проанализировать только ключевые точки в доме. Обратите внимание, какие звезды прилетели на входную дверь, на дверь в спальне, спальню и на кровать. Если вы много работаете или учитесь дома, значимым является также место рабочего стола. Но на кровати обращаем наибольшее внимание. Если девятка на входной двери в квартиру, это то время, когда мы можем больше рисковать. Появляется жизненная энергия, оптимизм, вдохновение. Можно ожидать ярких событий, приятных неожиданностей и крупного везения. Даже незначительные действия не пройдут даром и помогут в итоге преуспеть. Идеи, рожденные в девятке, быстро приносят деньги. Можно начинать новые важные дела, инвестировать, осваивать новое. Девятка помогает в продвижении, рекламе и дает узнаваемость. Если в квартире есть комната, которая получает энергию девятки, хорошо здесь находиться часто и долго. Очень благоприятно на севере спать и работать. Ставьте кровать и рабочий стол на север-северной комнаты. Размножайте благоприятную энергию. Прекрасны для активности в северной комнате также юго-запад и юг. Эта звезда усиливает романтическую удачу, способствует созданию пар. В супружескую спальню вносит эффект новизны, дарит яркие эмоции и страсть. В мае в северной комнате повышается вероятность зачатия. А если ваша дверь на юге, то такая вероятность велика в течение всего года. Сильнее остальных влиянию девятки будут подвержены люди с ко 1 юноши, молодые мужчины от 15 до 30 лет, средние сыновья в семье, люди, чья деятельность связана с водой, туризмом и транспортом. И, конечно же, те, кто спит, учится, работает в этой звезде и у кого двери на севере. В этом секторе хорошо добавить растения, небольшие предметы из дерева и бересты, декоры, текстиль зеленых оттенков, циновки и плетеную мебель из натуральных материалов. Многие активизации на севере мы будем проводить свечами. Символически девятка на севере – это образ огня ночью, то есть свеча, огонь костра, огонь камина. Именно поэтому такие активации в 2023 году будут очень эффективны. Друзья, используем девятку по максимуму, стараемся ее размножать, активизируем. Прекрасно, если со стороны севера находится лифт, лестница, перекресток, торговый центр и другая внешняя активность. В таком случае воздействие благоприятной звезды поддерживается. Рискуйте и берите то, что вам дается. Используйте все шансы. В следующем ролике мы поговорим о том, как повлияет на нас звезда четверка. И подведем итоги нашей подготовки к приходу синего кролика. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!